Сантехника дома, квартиры, дачи Содержание Самый эффективный метод поиска утечек в закрытых трубопроводах То есть по гипскартонам или еще по чем-то То есть трубы мы не видим, они закрытые Второе, методы их устранения Временно до следующего ремонта Третье, онлайн работы по устранению протеканий Смотрим утечку, где Где-то слышно в этом районе Понимаю, не пойму. Где его искать? пока позовем к нам сантехника от Бога, Эрика нашего. У него слух хороший. Нельзя давай сантехника от Бога. Вот он идет. Так, Эрик, ищи, где утечка. У них слух где-то в 200 раз больше, чем у людей. А где Она шипит? Нельзя тихо, тихо, он прислушивается. Здесь, Олег, да? Так, Орик, ясно, ясно, давай. Я тут уже плитку сейчас срываю. Мы ему уже доверяем. Отрывать. Докривка. Опа. Где-то капает. Молодец, где-то здесь. Сейчас смотрим. Навижу. Как он услышал? Ну на ну, трещина. Ну, ну, ну видно. Ого, трещина. Хорошая трещина. Ну молочина, молочина, Эрик, молочина. Сейчас тебе мама покормит чем-то. Паштета будешь, да? На благодарности молодец кушай не голодный да эрик свое дело сделал можно можно и подри хозяин занимайся приступим к изготовлению хомутов. вот можно там заниматься на месте крыса происшествия но так как там неудобно значит лучше всего когда мы имеем вот этот шаблон по нему мы будем делать у меня имеется вот такой отход образец этой трубки. Два способа. Первый способ наложить вот такую мягкую, то есть резину или чего. Но у меня на данном силиконовой трубке вот с такой вот это сделано. Она очень хорошая и хорошо держится. Надо, чтобы это дело перекрывалось, то есть трещина эта, она на сантиметр. Вот таким вот образом. И затем изготовляется мягкого металла, который тянется. Вот такой хомут. Второй вариант. Делаем мягкую прокладку наложили затем вырезаем вот такую вот металлическую с мягкого материала но ну, вот у меня материал какой-то профиль этот гипс остался в принципе он у нас отонкованный держится нормально Плотненько садится есть О, вот эта середина должна быть на трещине затем хомуты один и хорошенько его закручиваю второй это в эту сторону и в эту сторону тоже смотрим. Закручиваем его. Можно поставить третий. Вот. Я не буду ставить, потому что здесь и так понятно. Второй вариант. Я делаю шаблон, чтобы зря металл не резать. кажется. Вот такую полоску. По 5 мм с двух сторон отступаем. Намечаем и отрезаем. У нас уже прокладка мягкая есть. Заворачиваем. И здесь тоже на заворот. Для жесткости. Теперь у нас размер есть. Вот такой длины нам необходимо вырезать кусок металла. Заебаем. На ширину шляпки нашего занули придавили все это дело. С другой стороны то же самое. И плоскогубцами в одну сторону. Здесь в эту сторону, и здесь в эту сторону. Прижали, накладываем, заебаем. Мы сейчас промеряем это все дело. Должен быть зазор обязательно. Теперь надо прижать. Нажимаем, пробиваем небольшие отверстия. Прорядочек с отверстия. Нам потом накернили с этой стороны. Сделали здесь вот такие вот отверстия. Вот небольшие. А потом саморез возьмет свою форму, кажется. Прогоняем здесь по месту. Подгоняем, проверяем. И ставим это. И ставим. Хомут вставляем в сморез. Только осталось установить хомут нюанс такой, силиконовый но слишком она жесткая, тоже надо наревать я отрезал такую прокладку с обыкновенной камерой то есть резиновая, я вижу, что лучше потому что она мягче и лучше уплотняется наряжаем ее сюда и примеряем по месту так, ну сперва хоть в какое место можно в любое мы сейчас здесь шурупочки наживем прижмем, а потом поднимем его вверх куда надо закрутили саморезы не до конца если она шевелится, а теперь поднимаем, открываем нашу трещину и затягиваем потом Конец делаю несколько трещин Пойдем проверять, Арика. Опа! Вот все, что-нибудь, не стоит, Течек нет Закрывать не будем, пусть постоит недельку, на. Раз. потом это дело все закроем, хомут нормальный В конце я вам покажу, как я устранил порыв в лук. там невозможно было поставить хомут вот эта трубка, это металлопластик. Ну, вот уже треснула, здесь вот угол как раз идет. Пришлось отпилить, выбросить этот кусок и вставить на снержавейки гофра. То есть она гнется очень хорошо. Вот здесь вот у нее стык пошла-пошла. Угол заворачивается здесь легко, Здесь вот соединилась. Тоже горячая вода лопнула. Это буквально через воду два, наверное. Все это хозяйство починил. Затем надо было, было лючок вот этот поставить. Я просто использовал обыкновенный пластик. То есть на потоловке на кухне применила его. Здесь вот видите вот эти ребра. Вот. С этой стороны обязательно снизу и сверху вот, вот такие вот по 5 мм где выступает. Здесь миллиметров мм. И ее очень хорошо держится. Остатки с кухни были. это да, талочный пластик белый. В последующих видео я произведу общий обзор систем применяемых дома, квартиры, дачи. Забегаю вперед, скажу, эту систему, которую я вам показал и которая у меня имеется, а пластиковые трубы, является самой ненадежной. Она принесла мне очень много проблем. Бюджетная, ну и самая ненадежная. Подписывайтесь на мой канал, где я буду показывать такие вот незатейливые видики, домашние. Ну я думаю, полезные для всех. Всего хорошего.